Друзья, всем привет! Сегодня решил записать видео и покажу, как именно я собираю контакты и отправляю письма. То есть делаю запланированную отправку на будущее и, соответственно, вы по этому видео сможете ориентироваться, возможно, увидеть какие-то нюансы, взять себе какие-то мысли, которые смогут помочь вам зарабатывать серферно по партнерской программе, на продаже востребованных услуг. Вот. Значит, мы с вами на прошлом вебинаре получили домашнее задание, да, то есть скопировать таблицу для сбора базы данных. Я ее уже к себе скопировал и буду ее изменять потихонечку и собирать дальше контакты. Дальше собрать базу из 100 контактов, отправить сообщение по базе. Ну и, соответственно, прийти на следующий вебинар. И я сейчас просто вот эти вещи буду делать вот эти пункты так значит что нам нужно да давайте я сейчас сразу отмечу так где-то у нас до давайте до 101 отметим просто красненькую строчку чтобы нам понимать, докуда нам делать нужно будет. Итак, первое, кого бы мне хотелось, какую именно нишу мне хотелось бы собрать. Да, я буду собирать недвижимость. Как я говорил, у этих людей есть деньги, они, например, продают недвижимость русскоязычному населению продают недвижимость за рубежом, например, в Испании, в Италии, там, во Франции, на Бали, там, где угодно. И эти люди продвигают свои видео за счет естественной живой активности, за счет автоматизированных каких-то запусков просмотров да, для больших объемов. Соответственно, наши услуги... По живым просмотрам и по автоматизированным просмотрам, в принципе, им могут пригодиться. Это я взял низ потолка. На практике э, у нас уже были такие клиенты и есть до сих пор, которые э, продают недвижимость где-то за рубежом и, соответственно, продвигают видео в YouTube. И им нужна живая активность. Вот. Значит, э, эту нишу я буду искать на YouTube. Давайте я просто открою YouTube. И мы будем искать наших потенциальных клиентов. Так, здесь вопрос. Так, недвижимость. Вот здесь, смотрите, разные есть. Вот недвижимость Черногории, да? Допустим, вот могу даже «Недвижимость Черногории». Видите, есть тут какой-то товарищ, да, который вещает именно об этом. Я, смотрите, открываю фильтр, фильтрую по каналам. Да. Видео у него много, у этого молодого человека, но нам нужно именно по каналам. Хотя, в принципе... По видео тоже можно фи фильтровать. Так, ну, давайте. Недвижимость Черногории. восемьдесят 188 подписчиков. 182 видео. А, хотелось бы еще отфильтровать за этот месяц. А, нет, здесь только по одному параметру нужно, да? Ну-ка, по релевантности эти загрузки по рейтингу вот например по рейтингу будем тогда фильтровать угу. не мало контактов по релевантности будем тогда так открываем канал переходим в раздел о канале Смотрим, здесь тоже есть контакты. По сути, мы э, просто должны собрать контакты одного канала и, соответственно, постепенно-постепенно э, мы должны отправить этому контакту по какому-то каналу сообщение, на которое он ответит. Так, вот здесь я смотрю... Есть у нас e-mail. Отлично, его мы запишем. Так, я здесь... Давайте я вот это вот удалю. Это мы с вами на вебинаре рассматривали. Так, и здесь мы уберем цвет. Так. А, ну да, здесь я помечу недвижимость здесь как бы можно разворачиваться очень очень много то есть здесь столько контактов столько клиентов отсюда можно выцепить просто немерено так это я помечаю черненьким обычно и белым текстом чтобы нам были заметны наши рубрики так сюда я вставляю email и и Копирую ссылку на канал. В принципе, можно другие контакты. Есть Skype. Да, есть WhatsApp Viber. Мобильный телефон. То есть, можно и по нему связаться. Тоже да, телефон. Есть еще контакты. Так, недвижимость Черногории. У них есть сайт. Вот, еще есть и сайт, да? То есть, можно еще и сайт записать. А здесь, соответственно, возможно, даже есть а, контакты. Вот, контакты есть. Ну, в принципе, то же самое, да? Форма обратной связи здесь нет. Соответственно... Это первый контакт, я да сейчас вот ну, просто подробно разобрал, да, дальше, дальше я буду ускоряться. Да, то есть, как я уже говорил, если зажать Ctrl или Ctrl на Windows или Command на Mac, можно вот таким образом, кликая, открывать в разных вкладках. Так. Один подписчик, два видео. Да, в принципе, какая разница? Нам самое главное... Обработать абсолютно все контакты. Вот представьте, что э, у вас есть хлеб. Допустим, какой-то. Ну, многие хлеб не едят, конечно. Но если... Абсолютно всем людям рассказать, что у вас есть ваш хлеб. По-любому будут те, кто его купит. Или захочет попробовать. Это неизбежно. Просто даже человеческое любопытство. Так. Вот здесь мы остановимся. Вкладок у меня много. Сейчас будем идти с самой последней. Так, о канале сразу идем. 28 подписчиков. 6 месяцев назад. Загрузка. Ну, вообще, как бы по актуальности согласен, то, что вот. А, вот этот парень, да. Недвижимость за рубежом. А, он вообще тут в Черногории, в Турции и так далее. То есть он по всем, да? Соответственно, просмотров у него немного, и можно как бы помочь этому клиенту увеличить количество просмотров. Да, они, возможно, будут не целевые, но, в принципе, они помогут распространить видео на целевую аудиторию. Так, идем на канале. То есть, я, я сейчас просто свои размышления, да, то есть как я вижу этого клиента, что ему может пригодиться. Да, соответственно, я свои размышления вам говорю. Так бы я этот процесс гораздо быстрее делал, если без размышлений. Так, в принципе, на главный посмотрим, есть ли у него внутри видео контакты какие-то. Так, вот есть... А, а, это по выставкам. Нет, нужны нужны мне его контакты. Так. Понятно, ладно. Тогда... Ой. Тогда мы зайдем на канал и возьмем у него e-mail вот здесь. Так. Скопировать адрес электронной почты. Контакты можно брать а, не только из YouTube, да, но именно этих же каналов. Когда мы сейчас потратим всю капчу, все возможности ввода капчи, а, у меня аккаунт новый, вот этот, поэтому нужно его... Соответственно, прокачивать этот аккаунт. Да, кстати, нужно обязательно добавить фотографию. Так, личная информация. Потому что без фотографии... Так, фото с компьютера. О, давайте сделаем. Можно, в принципе, снимать, сделать, как я выгляжу. Так, так, чтобы сделать фото, нажмите в любом месте экрана. Ну ладно. Нажал. В любом месте. Так, сделайте снимок. Наверное, вот этого экрана. Сейчас попробуем. Так. Вот, нормальная фотография. Все-таки жи живое лицо, оно всегда имеет свои плюсы. Так, идем дальше. Это мы записали. Так. Четыре года назад, пять лет назад, как бы тоже не имеет смысла. Все-таки, наверное, фильтровать надо по загрузке, да, 6 лет назад. Это нам тоже неинтересно. Семь лет назад. Одно видео год назад. Это тоже не особо заинтересованный товарищ. Да, то есть нам интересны те, кто сейчас 7, 6. Так, главное, давайте посмотрим видео. 7 дней назад, да, нормально, актуально. Так, смотрим контакты. Вот, контактов тут у него много, видите, да? Давайте e-mail. Ну, мы пока email будем обрабатывать, да? Чтобы не растягивать видео, я хочу получить контакты. Так, ну, телефон я запишу на всякий случай. А, так, телеграм. Я лучше в телеграм пойду. Так. Ой, не сюда. Что-то какое-то странное. Да? А, нет, плюс просто не прописался. но ну, ладно, нормально. Так. А, подождите, не записал. Канал. Ссылку на канал, да, то есть если нет контактов э, или, нет, точнее не то, что если нет контактов, если э, есть контакт вот здесь, но и больше нету контактов, его никак не получить, ну и у вас закончилась капча, то, соответственно, просто добавляете ссылку и потом отфильтруете, то есть строки попредвигаете, ну я покажу, в принципе, мы до этого дойдем обязательно. Так, здесь 10 дней назад обзор пентхауса, наш комплекс, да, СММ недвижимости инвестиций в Черногорию. В принципе, можно посмотреть, что тут за контакты есть. Пентхаус, так, ВК. О, есть у нас контакты, да, видите, как, в принципе, так, сайт. Ну, я сейчас я сейчас по минимуму буду всякой информации накидывать. Тик-Ток в соцсетях. Номер телефона. да, Можно записать. Так, почему-то... А, здесь пишет. Так, контакты нашли. Видите, даже можно внутри видео... так вот недвижимость барселоны да ну классно же то есть человек продает недвижимость в испании он по-любому зарабатывает деньги очень хорошо зарабатывает поэтому этому человеку будет интересно продвигать свой бизнес так. Ага, с прошлого опять забыл ссылку на канал. Так, это у нас какой там офис 7 стоит, да? Вот это. Так, Талина. Каталония. Так, это e-mail, Skype. Ссылка на Telegram, да, то есть можно в Телеграм. Мне нравится Telegram. В нем как-то нормально общаться можно. Устанавливать контакт. Ну, мы, мы, как бы с вами и, по, и рассмотрим приглашение и по e-mail и по телеграмму. Просто по телеграмму, да, как бы мне просто общаться с людьми, потому что я знаю абсолютно весь продукт. То есть, просмотр видео на YouTube. Я знаю, как это, как это работает, какие у него плюсы, какие у него есть возможные минусы. Соответственно, так, 10 лет назад нам интересно. Соответственно, я могу выйти на Телеграм и прям буквально сейчас с человеком пообщаться и а, рассказать ему об услуге, если он этого захочет. Так, вот здесь, значит, по поводу сотрудничества. Есть контакт. Так, идем дальше. Пять лет назад. Так, на видео смотрим. Один день назад. Да, видите, на главной может быть и не актуальная информация, а вот здесь видите как он. Активненько размещает видео. Так, есть телефон WhatsApp Viber. Так, вот здесь выберу, чтобы было удобнее. Так, почему-то он здесь плюс в равно превращает. Так, WhatsApp Viber. А, ну, WhatsApp Viber можно... Так, WhatsApp, Viber. У нас вообще нету ни такого. Ну, в принципе, телефон. Мне кажется, вы легко найдете и в WhatsApp, и в Viber человека, если у него есть телефон. Так, Twitter, VK, Instagram. Ну, в принципе, здесь достаточно будет номера телефона. Вот, личный риэлто в Черногории, да? То есть, я думаю, что может быть интересно клиенту про Черногорию. Соответственно, можно импровизировать с текстами. да, То есть, с текстом по методике. Я вам тоже покажу, как немножко я изменю его и персонализирую именно для базы потенциальных клиентов по продаже. Услуги, живые просмотры на YouTube. Именно под э, продажу недвижимости. Так, 5 месяцев назад. 5 месяцев назад. Ну, в принципе, не особо актуально. Видео. 7 часов назад. Да, актуальное видео. Соответственно. Так. Контакты должны быть. Так, вот есть контакт. Ой. Так, подождите. Что-то я здесь пропустил, да? Так, консьерж. Сервис. Я, во-первых, его даже не обозначил а так да, подождите не то нас интересует вот этот блогер так e-mail я да не сохранил А, да, email я его не записал. Так, а давайте посмотрим все-таки в разделе о канале. Вот, да, как-то я пропустил. Ну, в принципе, ничего страшного. Сразу же замечают. Так. Значит, у нас вот этот вот сайт, Ой, точнее канал, я скопирую ссылку, да, вот здесь вот можно сразу скопировать ссылку на канал, можно на канал, на любой раздел, в принципе, главное попасть к нему на страницу, если что, посмотреть. Так, информацию, так, и mail мы нашли. Так, а вот интересно, у него e был. Вот видите. Вместе с командой реализовал 30 плюс инвестиционных проектов стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов. Я знаю толк в недвижимости. То есть человек понимает, толк в том, что он делает, соответственно, он зарабатывает. То есть он не просто какой-то посредник, да. Вот получается, вот как вы, да, как партнер, вы можете быть не просто посредником, вы можете быть экспертом продажи услуг. А продажа услуг ⁇ это, в принципе, просто понимание продукта, да, и возможность поиска клиентов, соответственно, и, и предложения услуг да, с помощью нашего, нашего сообщения. В принципе, все, все банально просто. Просто мы этого не делаем по причине... Так, вот у нас телефончик. Так, ссылочку мы копируем. Ой -ой -ой. Копируем адрес ссылки. Так, сюда. И поищем e-mail. Так, можно можно просто в поиск собаку ввести. Нету здесь e-mail. Соответственно, можно перейти о канале. Так, вот интересно, сколько мне даст.. Google сегодня адресов собрать, но, в принципе, пока что дает. Хорошо. Так, год назад одно видео неинтересно. Так, 4 дня назад. Это актуально. Черногория. Так, где информация о книге «Курсе иммиграции»? Здесь про иммиграцию. Так, поддержка канала, консультация и связь не являюсь вистам, так страна Черногория, консультация и связь. Mm. Можно, наверное, через Google-форму <смех> отправить сообщение. Я не знаю вообще, насколько это целесообразно. Так. В принципе... Так. User. Так, подождите. Я номер-то вообще туда скопировал? Я номер не сюда скопировал, да? Надо строку выделять вот так вот, чтобы не промахнуться... А, а, лучше вот так вот вообще. На новый контакт прокручивать. Так, форма. Добавим. Почему нет? Тоже источник. Так, копируем ссылочку. Я обычно на ячейке ставлю такой ограничитель обрезать текст для того чтобы ну чтобы не было во всю длину вот таким образом чтобы сокращалась ссылочка нам все это видеть не нужно так email до да? email у нас нету формы только Так, 8 часов назад, три дня назад, актуально, да? Идем дальше. Так, есть номер телефона. Так, давайте без плюса копировать. Так, перескакиваем, прокручиваем сюда. Обращайтесь к нам. Это что такое? WhatsApp, Вайбер, Telegram. Ну, вот он, в принципе. Можно все контакты. А, так, это что у нас? Мессенджеры, да? Просто. Прямо вот так вот сделаем. Отдельную строку мессенджера ее можно даже поближе так телеграм тоже поближе скайп тоже поближе инстаграм фейсбук не в этой самой <laughs> мне кажется ну если вам нравится если хотите там просто сейчас не особо мне кажется актуально через инстаграм и фейсбук связываться с клиентами. Хотя, может, я Так. О канале. Так, показать адрес электронной почты. Ага, есть тоже. Отлично. Так, идем дальше. Один месяц назад, два месяца назад. В принципе, Актуально так заявки на консультации по всем вопросам, реферальные ссылки, так Телеграм. Вот есть Телеграм, так Telegram. Так, Инстаграм, Телеграм. Так, заявка на консультацию по всем вопросам интересна. Вопрос, пожалуйста, подробно. В принципе, то же самое, да, Google Форум? Смотрите, какая популярная... История. Мне тоже нравится Google формы. Я вот также с вами, когда вебинар проводил, собирал ваши e-mail. Очень удобно. Так, адрес. Ну-ка давайте попробуем. Вон. Слушайте, может что-то Google сделал? Прям дает мне email. Так, идем дальше. Один год назад, 8 лет, это нам неинтересно. Пять лет назад, это тоже нам не интересно. Восемь дней назад, отлично. Так, вот... Здесь контакты сразу. Ну, прекрасно, вообще прекрасно. Телеграм. Так. Телеграмм такой. Так, и, соответственно, ссылочку на канал. Так, секундочку, я на звоночек отвечу. Алло. Добрый. Не очень я видео записываю для клиентов. А, давайте, да, договоримся по времени на какое-то время, вот... Так, я могу вам ватсап завтра написать. Вот прям точно когда -то, по времени. Давайте я вам ватсап завтра напишу. По времени. Спасибо большое. Угу. Всего доброго с вами. Так, я снова здесь. Поехали дальше. Так, смотрим актуальность 8 лет назад. Идем дальше. Два дня назад. Так. Так, вот все мои контакты здесь. Вот, соответственно, наш e-mail. Так, телефон, в принципе, одного может быть достаточно, да, тут у них все. Телефон, вайбер, ватсап, телеграм, скайп даже есть. Так, все, да, Осталось копировать... С адрес ссылки так сегодня соберу 30 контактов 33 мне нужно так видео 6 месяцев назад Это нам не интересно 7 месяцев назад, это нам тоже неинтересно. Так, вот, поехали дальше. Так, 2 подписчика, 2 видео. Нет, мы не будем такие контакты собирать. тысяч подписчиков. 2 подписчика, 30 видео, в принципе. Можно посмотреть, что это такое. Один подписчик, два видео. Все-таки любопытно. Любопытно. Так. Три подписчика, пять видео. Непонятно. Вот здесь это лучше предложение по недвижимости в Черногории. Это может быть интересно. Интересный, праздничный, так, Константин Черногорцев. Монтенегра, Люкс, так, в туристическом центре Черногория. Тоже можно посмотреть. Черногория Клуб. Так, здесь непонятно. Семьдесят подписчика, 29 видео. Можно посмотреть. Черногория, отдых, недвижимость. В принципе, можно делать проще. Как мы это и делали. Пять дней назад. Вот, в принципе, потенциальный, да, недвижимость в Черногории. Как уехать в Дубай. Да, предлагают тут какие-то заработки. В принципе, пять просмотров – это прям огонь. Надо срочно им помогать с просмотрами. А, вот, все. Адрес электронной почты скрыт, потому что вы уже достигли дневного лимита на просмотр контактных данных. Ну, окей. Мы просто тогда добавим ссылку вот сюда. То, что без e-mail, да, у нас... Так, ведем 7 месяцев назад, один год назад, 4 дня назад, вот, тоже как получить ВНЖ, ЖК премиум класса, до 105 просмотров, ребята, ну это вообще... 149 просмотров. Здесь надо помогать им срочно так консультация, да? О, вот и контактик. нашелся. Так, и сайт. Даже, наверное, я полностью скопирую ссылку, чтобы сюда же вернуться потом. Так, сайт у нас здесь. Один месяц назад, три месяца назад. В принципе, можно рассматривать. да, То есть, если месяц назад или там раз в месяц примерно а, публикуется видео, это повод для того, чтобы сообщить клиенту об услуге, которая может помочь ему или им. Номер телефона, который поможет продвигать видео. Может у человека даже вот есть желание, как бы, да, продвигать YouTube, но нет никакого опыта, никаких попыток в плане, ну, может быть, что-то неизвестно даже три недели назад, семь месяцев назад, восемь месяцев назад. Может, мотива... Может быть, вообще как бы у клиента вообще какие-то потребности есть, допустим, сейчас не в Ютубе, они как бы развиваются, да, а допустим в Рутьюб или там а в в ВКонтакте там или еще где-то. Ну, а мы, соответственно, наша задача отправить сообщение. Так, 7 лет назад. Это очень давно. 7 месяцев назад тоже давно. 2 месяца назад. 4 месяца назад. В принципе, можно. Это же просто... Ну, вообще, вот если представить, да, примерно 15 тысяч пользователей за неделю, если оповестить, это уже 15 тысяч человек узнает, как бы, об этом. Может быть, места какие-то понравятся, да, то есть, ну, вот. Клиенты, клиенты вообще, как бы, когда понимают, что видео реальные люди смотрят, они могут быть потенциальными клиентами, либо они могут порекомендовать их в качестве, там, ну, слово за слово, да, там кто-то пошли в гости, допустим, там кто-то спросил про Черногорию. Вы сказали, что вот есть там, допустим, какой-то канал, который мне понравился про Черногорию, и вы его подсказали. То есть, это все работает вот таким образом, с помощью касаний. Так, два года назад, Нет, нам тоже не интересно. Все происходит в жизни через вот эти вот маленькие касания, которые, казалось бы, случайные, но они не случайные совершенно. Так работает, так устроен мир. Интересный, и загадочно. Так, видео пять месяцев назад. Так, две недели, месяц назад. Это, в принципе, нормально. Так, что-то я Hotel Монтис не записал. Да, ссылку на сайт. Так. Да, в принципе... В принципе, нам нужны имейлы, e да? А это мы можем найти на сайте hotelmonities.ru, да? Вот. А вот их YouTube. Как бы все все логично. Ой. Так. Здесь значит сохранение капитала на падающем рынке. Вот где люди про деньги говорят, как зарабатывать там и так далее. Вот здесь. Так одноклассники, ВКонтакте, YouTube. Бриан, вот у них сайт есть, какой-то блог, да? А в блоге есть сто процентов какие-то контакты, обратная связь. Вот. Реклама на сайте, статьи новости, спецпроекты. Во, электронная почта, видите как... Можно, в принципе, форму обратной связи, вот здесь у нас она есть. Онлайн-чат. Ну, мы ее так называем онлайн-чат или форму обратной связи, вот здесь можем записать так и ссылочку на канал запишем вот соответственно у них есть реклама на сайте они заинтересованы в продвижении вообще своего сайта в принципе не только в видео так что при правильном подходе с этим клиентом можно пообщаться более даже так скажем предметно не просто отправить ему ссылку там допустим а созвониться пообщаться там назначить встречу потому что ну как бы понимаете в потенциале так один год назад в потенциале как бы один клиент может деньги приносить постоянно и буквально найти несколько таких клиентов которых вы будете обслуживать и у вас будет Хороший доход. Так, два месяца, два месяца, два месяца. Шесть месяцев, семь месяцев, десять месяцев. Так, я думаю, стоит этому клиенту сообщить. У нас, так, вот у него есть сайт. Так, не дадут нам, да? Не дадут. <с> Ладно, на сайте. Вот уже у нас есть номер телефона. Так, Надо просто скопировать. Так, сразу же скопирую канал. Надо, наверное, просто это. Так, сайт. Так, контакты. Адрес электронной почты. Да, здесь есть чат. Год назад. Видите, кто-то начинает и заканчивает. Почему? Потому что не смогли понять, как продвигать канал, как это дело применить, монетизировать для себя. А есть те, кто уже очень четко наладил а, продвижение. Да, соответственно, чем больше будет контактов... О, не контактов. Ну да, чем больше будет контактов с их продукта, с потенциальными клиентами, с людьми, которые могут передать информацию, тем, соответственно, больше прибыли эти люди получат. Тем больше внимания они получат. Соответственно, так, здесь у нас получается... Так, есть сайт тоже. Контакты. Вот здесь есть у нас все. Абсолютно все контакты. Ну и в принципе можно ссылку на сайт и все. Больше смысла нет, потому что здесь есть все контакты. Если что, мы с этим клиентом сможем связаться а, другим путем каким-то. Так. Семь месяцев назад, один год назад. Так, идем дальше. сербия пошла но в принципе разницы нет и как бы нам ничего страшного не будет если мы отправим по одному адресу два письма или три письма все равно это не будет одновременно Конечно, желательно, эм, желательно удалять из базы клиентов. Допустим, вы отправили письмо, и вы его, соответственно, помечаете, отправляете. Или вам клиент ответил, что ему неинтересно. То есть, эм, можно это... А, вот Рушан Валеев был уже такой, да, у нас? Только другой канал, кстати, у него было. Здесь это вот вроде маловато. Так, остановимся пока здесь и пойдем дальше. Так, сколько у нас? 20 контактов есть, да? Так, International Wells 5 месяцев назад, год назад. Вот тоже потенциал вроде как хороший для ведения, а просмотров-то нет. Так. Видео. Так, ну здесь, скорее всего, это не то. Это вообще как затесалось в Черногории, непонятно. Компания «Этажи». Два года назад... Так, поргионов ТВ 4 года назад. Так, ничего страшного. Так, 9 лет назад. 1 год назад. 8 лет назад. Так, я все-таки 7 месяцев назад. Ну вот на этот аккаунт я написал «Торгую здесь бесплатные сигналы Барселона». Так. Запишу канал. Вот сюда интересный контакт. Возможно, позже свяжусь. Так. Видео. Месяц назад. Да, Что-то здесь дальше пошло уже. Так. Три недели назад. Четыре недели назад. Это можно... Так, копируем адресочек. В принципе, достаточно. Дальше пойду просто быстро. Там две недели назад, месяц назад. А, были мы здесь. У этих ребят только немножко на другом канале. Контакты мы нашли. Так, год назад... На видео. Месяц назад, месяц назад, три месяца назад. В принципе, можно. Так, есть email. Хотя можно даже ссылку на видео. Нет, видео могут удалить. Канал, конечно, тоже могут удалить. Контакты. И телеграмчик я скопирую. Так, какой-то он тут мне Странно, что Телеграм Ютуб до сих пор не воспринимает. Но бывает и такое. Так, это не то. Десять месяцев назад не то. Один день назад, а три дня назад. Отлично. Описание. Ага, понял. Надо назад идти. Так, апартаменты. Рафаилович Так. Окей, пойдем на канале, посмотрим. Дискаунт House, А, Дискаунт House, Значит, у них вот есть. У них есть Telegram, Так. Есть у них сайт. Канальчик сразу сохраним. А потом пойдем достанем e-mail. Так, в принципе, можно... Так, смешение, так. так, здесь контактов нет, в принципе, телефон есть. Так, здесь форма обратной связи, да? А, вою, просто. смотрите, -ка, как я пропустил скопировать адрес электронной почты. Так, идем дальше. за два месяца три месяца просмотров тоже маловато Там можно посмотреть контактики так записи на курс не заказы личной консультации так ссылочку откроем пока посмотрим о канале так закрытый куб а, во, все, все есть. Так, это нам не надо тогда. Так, WhatsApp. И, в принципе, все. Ссылка на канал. Так, я сегодня 33 аккаунта сделаю, да? И буду отправлять. Так, 7 лет назад так Москва объявление Москвы, что она делает здесь продажа недвижимости онлайн бизнес посмотрим почему так что там дальше пошло? А вот Монтеррейгро надо выборочной деятельности агентство. Так Черногория. В принципе можно не сильно прям вот углубляться в Вниз. А, все, больше нет результатов, да? Вообще, в принципе, тогда можно. <с> так, давайте идем дальше. Откроем вообще всех. И посмотрим. Каким-то образом Черногория... А, недвижимость... Не, недвижимость, в принципе, если... Если отдельно недвижимость. Семь подписчиков, три видео. Так, тысячи подписчиков. Так, пять месяцев назад. Семь дней назад. Так, вот, это у нас есть. Так. О канале. О, есть у нас информация. e -mail. и канал. Так, и Telegram возьмем. 10 лет назад неинтересно, 1 год назад неинтересно, 2 года, 12 дней, 13 дней, да, ну, нормально. Так, сразу пойдем о канале. Инстаграм, веб-сайт. Контакты. Так, чтобы не потерять сразу же. Контакты. Так, сайт. Контакты. так 11 месяцев назад как быстро закончился путь к мечте так 7 месяцев назад а вот хотя да на, на своих каналах я например тоже не очень часто загружаю, но, в принципе, мне интересно продвижение. Вот, допустим, сейчас я запустил просто задание. Так, сюда накопируем. Запустил задание по просмотру своего видео, там, где я немножко... А, вот, для предложений по каналу. Ага. Для бизнес-предложений. Ну он у нас, в принципе, для предложений по каналу. Так, Telegram тоже скайп. А, нет, Telegram вот так вот будем открывать. Так и будем сюда. Так, то бизнес по каналу. Канал по качеству подписчиков. Идеология, популизм. Думаю, пожалуйста, здоровый Ну, это что-то... Что-то он про бизнес рассказывает. Да, здесь Черногория Черногории вообще не пахнет. Но YouTube как-то его подобрал в подборку. Да, в принципе... Его можно отправить в другую подборку. юмор. И таким образом размножается у нас сразу же растет база по тематикам. Да. Ну, потому что если персонализировать предложение свое э, текст сообщения первого, то соответственно нужно его отправлять примерно, да, вот по теме. Допустим, если мы по. Бизнес по недвижимости, да, по продаже недвижимости, то человек, который ведет канал юмористический по... Ну, просто юмористический канал, да, то есть по, по, по недвижимости ему вообще не знакомы, то это будет не очень хорошо, если он получит сообщение с тем, что в нашем сервисе уже продвигаются а, партнеры, да, по недвижимости так 4-5 месяцев назад 3 года назад 2 недели назад так это вот интересно сразу пойдем в канале и сразу же нашли e-mail да? Так, и сайт сохраним. В принципе, вот смотрите, вы как бы собираете базу. Этим людям же можно предложить не только не только услуги по просмотрам на YouTube. Так, у нас осталось собрать пять контактов. Ну, давайте в Испании недвижимость в Испании фильтруем по каналам давайте по а, так, по дате загрузки фильтруем да вот, в принципе, нормально тут так, я здесь Ой. Так, у меня на строчку сдвигается, поэтому я чуть-чуть дальше передвигаю, чтобы мне 33 контакта собрали. да? Понимаете? Так, так что он нам показывает? Два месяца назад, десять дней назад. А что значит что он отфильтровал по задаче загрузки? Непонятно. Один день назад. Что это за прикол такой? А, он его открывает в этом порядке, да? А, он его открывает сюда. Два месяца назад. Так, а последний. Трансляция закончилась 4 месяца, наверное. Так, давайте, наверное, все-таки немножко фильтр изменим. Каналы по релевантности да, делаем, как и было. Как бы это самый такой фильтр популярный да, по релевантности. То есть, что наиболее подходит под фразу недвижимости в Испании. Как видите, здесь огромнейшее количество. А так это ладно. Я уже заметил клиента одного. Так, ну как бы. Раскрывать информацию я не буду. Так, вилла в Испании. Так, подождите, что-то у нас получается 9 месяцев назад. Так. 8 лет назад. Два часа назад. О, вот. Два часа назад, значит... Так, вот есть Тартуга. Есть у нас контактик. У меня, знаете, вообще была такая мечта. И она, в принципе, есть, эта мечта. Я пока что, наверное, не определился просто с тем продуктом, который бы я хотел так делать. То есть просто вот взять какой-то продукт, даже простой, да, который стоит, допустим, 100 рублей, и просто обклеить в каком-нибудь городе за неделю, допустим, все подъезды, ну, в каком-нибудь большом городе, ну, в областном, например, да, как бы за неделю, за неделю реально обклеить весь город, я это уже делал ранее. Так, это у нас что что я такое все и копировать не могу понять куда сайт. Ага. Сейчас в интернете вот все привыкли мы лентяи совсем стали. И то даже лень бывает тут email пособирать да? хотя, в принципе, вроде все понятно а что если представить, что это просто твоя работа да, за которую тебе платят деньги самое интересное то, что когда человек начинает зарабатывать по партнерской программе почему-то он так теперь идем лучше на сайт Уй, сайт у нас здесь. Когда человек начинает зарабатывать по партнерской программе, он думает, что ну, это не гарантированная оплата, поэтому есть тут вот какой-то страх. Но это, в принципе, история такая, да, постсоветская. То, что нас не учили быть ответственными за свои действия. Я, в принципе, поработал после армии да, как бы я раньше до этого работал в связи два месяца до армии, там, или три месяца я вроде поработал по специальности техник связи я по обслуживанию телефонных сетей. Вот, соответственно, я там поработал до армии, после армии пришел в охране, поработал чуть-чуть тоже где-то около трех месяцев я просто понимал, что это это вообще ну ну нечего делать в этом деле, в охране то есть это настолько примитивная работа, которая э, ну ты просто отдаешь свою жизнь распоряжение других людей и все то есть она ни к чему не придет мне было неинтересно призебать жизнь как бы без развития. Хотя там, конечно, свои плюсы есть, да? Стабильность там какая-то, я не знаю. Может быть, интерес какой-то. Это, в принципе, выбор человека любого абсолютно. Но мне было интересно а, нечто другое. И жизнь свела меня с человеком, который... пригласил меня поработать на стройке, ну как на стройке, отделкой квартир, заняться офисов и так далее. Так, 8 месяцев назад и так далее. И там была сдельная оплата. И меня это просто, когда я за несколько дней заработал две зарплаты, которые я зарабатывал на, в охране, я просто был в шоке. Что я могу делать так, что сколько я сделаю, столько я и заработаю. Это было просто космос для меня, открытие. И вот дальше я всегда старался ориентироваться не на зарплату, а на перспективу, то есть на отдельную, на отдельную работу. И вот именно вот то, что мы сейчас делаем, да, это сдельная работа. Я в ней разобрался. Я могу в любом вопросе разобраться да, и, соответственно, получать из этого прибыль. У меня нет страха. У меня, наоборот, есть страх огромный в, в том, что моя жизнь будет оставаться такой, какая она есть. А такая, какая она была у меня... Ну, мне хотелось ее изменить, потому что это была полнейшая безответственность. Не было понимания вообще, что делать и куда двигаться. Так, есть у нас, в принципе, все нужное. Телеграммчик можно еще достать. Вот, поэтому... Если этот процесс наладить, понять изучить его, вот этот вот по продаже вообще востребованных услуг, это, в принципе, во-первых, классно, когда ты не просто раскидываешь спам по чему попало, да как бы стреляешь в разные стороны и не знаешь, попадешь или не попадешь. Здесь мы уже конкретно предлагаем услугу целевой аудитории. Да, и, соответственно, если она ему поможет, он будет ее заказывать постоянно. А это значит, что... Так, WhatsApp, да? А, нет, подождите, WhatsApp здесь. А, ссылка на WhatsApp. Ладно, номер телефона запишем. Так, что-то я сбился. Да? То есть клиент Клиент получит результат Вы можете увидеть его радость То, что ему помогло Он начинает Продолжать заказывать да, Соответственно Вы увидите его радость В повторном заказе да? То есть У вас реферальные вознаграждения В кабинете серферных, допустим Будут прибавляться и вы увидите вот эту вот радость клиента, когда он будет совершать повторный. Так, друзья, я собрал... Так, подождите. Так, здесь у меня 33 строчки. Надо еще одну подвинуть, да? Получается у меня здесь 25, да? 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. Еще мне три строчки нужны. Вот так вот такое вот щитовод. Счетов... А, ну да, раз, два, три строчки минус. Соответственно, все правильно. Так, это я записал. Так, все про Испанию. Так, есть e-mail. И сайт, в принципе, ну, купить рекламу. Видите, здесь можно еще заказать рекламу у этого риэлтора, блогера. Поэтому ему интересно продвигать свой канал. Так, сайт, соответственно... Есть, да, давайте на сайт перейдем. Так, вот здесь вот мы запишем. Да? Так, здесь сразу схраним ссылочку. И нам нужен контакт. Переключаем на русский. Контакты. А, вот, в принципе. Так, хочется хочет скопировать. Ага. Так, есть. Ну и остался нам один контакт, да? Пьянк. Так, 625 просмотров, один день назад. Нормально. здесь тоже контакты все есть так индекс инъс по индекс и даже много контактов Там можно даже два записать хотя одного нам хватит если мы, ну, если не получим фидбэк, ответ точнее, то можем. Можно будет поток скопировать. Вот все контакты. Так, и копируем ссылочку. Можно какие-то здесь добавить заметки. То есть, если клиент, допустим, что-то вам написал, или вы про него что-то можете написать, можно сюда записать, или вот так вот сделать ячейку «Заметка», а здесь ставить примечание, и здесь можно огромное написать там, всякая-всякая да и у вас останется просто одна маленькая ячейка а здесь будет большая заметка так в принципе все остановил а ну давайте я доработаю все контакты которые я записал так и сделаю скриншот на недвижимость Испании, да, то, что и проведу черту вот здесь. То есть я дошел до сюда. Отправляю скриншот. Так, что это такое? Так, не знаю, будет ли на видео отображаться вот эти зеленые полосы. Надеюсь, что нет. Так, это произошло у нас из-за скриншота, да? Так, я вот сюда вот напишу. Этот скриншот просто скопирую. Это, ну, как бы мне будет. И вот это вот я скопирую. Сразу это фильтр будет. У меня недвижимость в Испании. Так, продолжение я вот так вот сделаю. В принципе, я пойму, что это такое. Так, недвижимость в Испании. Видео пять месяцев назад. Так, один час назад. Отлично. О канале. Вот у нас и.. Контактинг, да? Я вот сюда уже сразу буду писать дальше. На следующую порцию писем. Так, сайт. В принципе, можно записать. Пока что вам достаточно, на самом деле, e-mail а и страницы. А вообще даже просто e-mail, а, мне кажется, достаточно будет. Ну, хотя лучше собирать контакты более полноценные. Потому что у вас потом будет база с которым можно будет работать долгое время. И не только по этому продукту. То есть, если смотреть на перспективу... Так, два, две недели назад, три недели назад, в принципе, потенциал есть. Так, сайт... Так, так, так, ага, скопировать адрес электронной почты. Так, три недели назад. Недвижимость в Испании, да, в принципе. Можно написать. Шесть часов назад это вот хорошо. Так, недвижимость. Вот есть email. И копируем это. Так, в принципе, все. Завтра я продолжу, соответственно, с этих контактов. Сейчас я буду отправлять по этим контактам. Отправлять я буду с этого же адреса который у меня новый. Посмотрим, как будет с него результат. Он, конечно, адрес не прогретый. Я с... на нем пообщался. Так, открываем Gmail. Я на нем пообщался с некоторыми участниками вебинара. Так, мне тут пришло... А, мне тут приходят письма каждый день. да, Получается, это рассылка от Surferner. Так, я пока помечу промеченным, потому что я это все уже изучал. Точнее, даже не только изучал, но я участвовал в создании этих писем. Так. И, соответственно... Так, на 10 часов, да, вот сейчас у нас 19.26. Я запланирую, так, в принципе. А давайте вот я как раз на сутки, на сутки и запланирую. У меня просто три дня, да, мне до вебинара нужно отправить 100 контактов, чтобы быть с вами наравне, так скажем, в то, что я тоже в деле. Мне нужно будет показывать да, какие-то результаты. Я уверен, что будут отклики. Так. И поэтому мне нужно до понедельника, до вебинара, отправить эти письма. Соответственно, я буду отправлять по 33 письма. Заодно и проверим, заблокируют меня или нет. Это будет тоже очень классный опыт, который позволит нам узнать. Потому что раньше я не рисковал, Особо потому, что отправлял своих существующих аккаунтов. Как бы с рабочих. Но с не тех, которые я могу потерять. А вот этот аккаунт я создавал на вебинаре на прошлом. Поэтому мне его не жалко. Так. Значит. Э -э ну, давайте последнее письмо. Пусть отправится прямо на вебинаре в 20 часов. Это как раз будет 19 по Москве. Так. Я сейчас вот это дело скопирую. Так. На... Тут сколько? 8, да? А вообще я даже копировать не буду, я просто запрограммирую на 20 минут. Там, 20, 19, 40, да? 19, 20. Так, попробуем вот так вот сделать. О, отлично работает! 17.40, получается здесь 17.20, здесь видите, что я делаю, я задаю программу 17.00 по 20 минут, с интервалом по 20 минут 16.40, и потом таблица уже понимает, что нужно делать? И все, у меня программа выстроена на сутки до завтрашнего дня. Да? Ну, в принципе, тоже времени сейчас практически у меня 20 часов. Вот, в принципе, на этом мне нужно запрограммировать. То есть сегодня я уже... А, так. уже пораньше это дело начать, да? Не, не надо пораньше, нормально. 9 часов, в принципе. Так. Поехали. Открываем почту. Мы уже шаблончик подготовили, да, то есть у вас он тоже уже есть. Шаблоны СЕ по продвижению YouTube и других ваших соцсетей. Так. Копируем адрес. Вставляем получателя. И запланируем отправку. Так, 9 августа. 9.20. 9.20. Запланирует отправку. Так, я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю вот так. В принципе, я записываю экран, поэтому у вас все должно быть видно тоже. Да? Вот, чтобы нам оптимизировать наши действия, как я уже говорил, да, оптимизация – это такая штука, которая приходит в процессе, чтобы минимизировать действия. Да? Следующий у нас вот этот email. Так, Дату отправки выбираем девять дальше написать шаблон по продвижению следующий вот этот запланирует отправку выбираем на 10 часов так написать ну, это такая, знаете, рутинная работа, но, э, как сказал кто-то, успешный человек не потому, что он что-то делает успешно, он просто делает то, что нужно. А если это приводит к результату, то... Это просто нужно делать. Понятное дело, что это процесс не столь креативный, какой хотелось бы, да? Но если вам нужны деньги, если вы хотите научиться зарабатывать, вам нужно перебороть в себя этот, эту лень. Так, ой, ой ой что это такое было? А, я не то вставил, да? Здесь можно избиться, ничего страшного в этом нет. Вот включите музычку какую-нибудь, если любите музыку. Я, например, люблю музыку. У меня постоянно в рабочей обстановке играет легенькая музыка прогрессивная, которая помогает превратить рутинный процесс во что-то интересное, увлекательное. Вот да, даже, да, вот, например, просто я сейчас записываю видео, у меня нет никакого эфира, но я знаю, что здесь прямо сейчас вы. Это такой интересный парадокс. Но мы с вами все равно каким-то образом общаемся, да? Не такое общение, оно... Кажется, что оно одностороннее, но на самом деле это не так. Вы можете мне написать. В любое время можете написать, но отвечу я не в любое время, а только в свободное. Но отвечу. Так, ну... Здесь, в принципе, вот мы это делаем, да, я это делаю, можете посмотреть, можете не смотреть, я вас к этому не принуждаю. Я люблю рабочий процесс, просто выкладываю какие-то свои мысли, которые могут помочь вам. Увеличить свой заработок да? И кстати Мысли-то, которые приходят Может вы найдете Какой-то способ Другой да, Для того, чтобы это делать Более эффективно Более быстро да, На самом деле Более эффективного способа Я даже не могу представить. Ну, если, если только назначать личные встречи. Но это не тот вариант. да, Поэтому для заработка в интернете удаленно из любой точки мира, где есть интернет, просто предлагая людям то, что им нужно, это просто сказка. На самом деле. Ну, просто единственное, нужно... Научиться получать результат. Получать отклики. Не расстраиваться из-за того, что вы, допустим, отправили 100 писем, и вам никто не ответил. Может быть, в чем-то вы совершили ошибку. Может быть, это не сильно целевая аудитория. Да, не те люди, которые готовы вкладывать деньги в развитие своего канала, в развитие своего бизнеса или творчества. Возможно, время какое-то не очень хорошее для этого клиента, когда он увидел это письмо. Да, то есть бывает у многих людей да, каждый раз, каждый момент, можно сказать, меняется настроение. И все зависит от эмоционального фона, когда этот человек посмотрит это письмо. Поэтому нет ничего страшного в том, если вы отправите два раза, три раза письмо. То есть, если человек не отвечает. Мне, в принципе, писали а, те клиенты, которые ну, говорят, мне, мне это не интересно. И я просто удаляю e-mail из списка, и больше ему не пишу. Так, сначала шаблон. Как говорил Брюсли, да, сильный удар получается от тысячи повторений. И вот мы просто. Повторяем это дело. Ну и как бы для вас я уже подготовил удобную табличку, да. Потому что я этот процесс это вообще как бы с нуля, да, начинал. Соответственно, копировал письма сначала сообщение из другого документа, из другой вкладки там вставлял. То есть процесс такой был не оптимизированный. Понятное дело, что рекламу разместить проще. Но опять же, в каком состоянии эмоциональном достигнет это письмо человека? В какое время? да? Вот Мы здесь, допустим, отправляем в разное время. А вдруг вот этот вот клиент... Наоборот, любит письма вечером читать, а утром он просто на все письма лихорадочно кликает «Прочитано», чтобы ему утро свое освободить. Так, что-то у меня музычка затихла. Вот, ну и как бы вместе веселее. Вот, например, я сейчас понимаю, да, то, что я это делаю не только для клиента, а еще и для вас. Мне это приносит как минимум удовольствие. Да, то, что я понимаю, что не все. Наши пользователи, партнеры, да, кто будет этим заниматься, получат результат, абсолютно не все. Кто-то даже не возьмется, кто-то сразу плюнет, что скажет, ну ты вообще, как ты вообще мог такое рассказать, такое издевательство, да, вот такую работу делать. Есть и такие. Но мы с вами крепкие орешки. у нас получится результат. Мы же за ним идем. Мы же не идем попробовать, правильно? Мы же хотим научиться зарабатывать в интернете гарантированно, стопроцентно, да? А это делается только вот так. Если у кого-то не хватает, ну, терпения даже просто разобраться, понять, как это работает, ну... В принципе, мне, мне такие студенты не нужны. Да? Я, я работаю для тех, кто хочет именно достигнуть результата. Отработать этот процесс, прям его прочувствовать, что ниточка-то вот эта, вот она укрепляется потихоньку. Ниточка, о которой я говорю, это связь между услугой и потенциальным клиентом. Так. Партнеры меня просили, конечно, без метафизики. Но вот почему-то не получается у меня. Потому что <смир> мир у нас такой интересный. Хотя в принципе можно все выстроить на чисто на логике. Да? Есть услуга, есть продукт. Это делают абсолютно все бизнесы. Они контактируют с нами через рекламу, да, с нами с, с потенциальными покупателями. Чем больше контактов, тем больше конверсий в покупателей. Соответственно, у нас тот же самый процесс. Только он происходит вот таким образом. Ну, Это гарантированный процесс. На самом деле. Потому что если вы проявите настойчивость, Успех будет просто неизбежен. Обленили мы. В плане... Я говорю про людей вообще. Настолько облинели С нашими гаджетами, устройствами, удобствами. Что если даже просто свет выключат. То можно очень дико занервничать, запереживать, начать ругаться на электросети там и так далее. Можно просто выглянуть в окно, если хотя бы день для посмотреть на природу. Так, Есть у меня такая потребность, в... не то что в общении, а вот что-то рассказывать, передавать свой опыт. Это, в принципе, мне кажется, у многих людей есть такое желание. Поэтому передавать что-то полезное, это даже классно. Не такая уж орбина. Так, друзья, все. Отправил я 33 контакта на вебинаре я отправлю 34-е. Ой, да. Следующее, чтобы у меня получилось ровно 100. Смотрите, у меня запланирована отправка на завтра. Так, я сейчас перенесу сюда окно. И открою почту. Да, То есть, у меня запланировано 33 письма. Вот, как мы видим, да, здесь 33 письма. И, соответственно, завтра... С 9.20, с 8-20 по Москве письма начнут отправляться потенциальным клиентам. Вот. Интересно, а можно ли а можно ли, наверное, каким-то образом еще повторить отправку? Еще раз. Вот это будет круто, да? То есть у вас будет уже в ящике подготовленная база. Вы можете какие-то письма, те, кто ответил, удалить. Те, кто стал вашими клиентами, тоже можете их удалить из этого списка. А потом просто выбираем галку и отложить, добавить задачи, поместить в выходящие. Я думаю, что есть такая функция, как отправить еще раз. Я ее найду, покажу вам. Так, друзья, все, в принципе, на сегодня все, закончил сбор контактов, обработку писем, запланировал завтра, в принципе, такой же вебинар, ну, не вебинарчик, а видеозапись я запишу, буду собирать дальше контакты, и, соответственно, в среду на вебинаре мы с вами встретимся. Все, желаю успехов, до встречи. В следующих видео. С вами был Алексей Иванов.